Жон, Оля, э, сядьте поближе, я, я вас так не вижу. Я к нему ближе не сяду. Эм, окей, окей, давайте по-другому. Привет, Оля, привет, Джон. Спасибо, что согласились на вашу парную терапию, оплатили каждый, хотя можно было и одному. Я немного расскажу, что нас сегодня ждет. Сначала психоанализ, потом я посмотрю вашу совместимость по всем параметрам. От натальных карт и дизайна человека до совместимости по группе крови и позе сна. Ложечка к ложечке, если так, то не получается, если так, то уже лучше. Давайте начнем с проблем, в чем конфликт. Да нет никаких проблем. Хорошо, Джон. Все, все, все хорошо, нет никаких проблем. Все хорошо. Наверное, какая-то проблемка все, все, все же есть. Вот у меня нет никаких проблем. А то, что ты своим бывшим названиваешь, а потом всему миру показываешь, это вот проблемка. Маленькая такая проблемка. Олечка, Олечка, ты просто, просто какое-то недоразумение. Зеленый змеи, выпил немножечко, пошла езда по кочкам. Да, езда, именно езда. Подожди, подожди, не, не оправдывайся. Давайте ведем правила мудрого диалога мужчины и женщины. Прежде чем кричать, лучше набрать воздух и посчитать до 10. Не перебивать и быть максимально искренним. Джон, если хочется кричать, просто Ари не сдерживай себе негатив. Тебе нужно выпускать. Если тебя перебили... Спокойно по столу ударь, сильно, сильно, но спокойно ударь. И это будет якорек, такой маленький чтобы Оля поняла, что это не стоит делать, хорошо? И информацию, Джон, то, что было, да? Как бы редактируй немножко, чтобы не подливать масло в огонь, хорошо? Итак, я понял, что проблема сейчас в ревности. Давайте разберем, что это такое. Оля, почему ты испытала неприятное чувство, когда Джон позвонил бывшей? А что я должна была испытать? Оргазм? Смотри, давай разберем по полочкам. Скажи, если бы Джон позвонил другой женщине, например своей маме. Ты бы испытала ревность? Ну, нет, конечно. Окей, okay, значит, дело не в том, что бывшая женщина, да? Скажи, ты бы преревновала, если бы Джон позвонил красивому актеру, например, Алексею Панину. Ну, нет, он же мужчина. Но он красивый, значит, дело не в красоте. Конечно, не в красоте. Я-то красивее твоего соседство вот Джокера с обложки. Ты сейчас э, про Панина. Намного, нам, намного красивее. Иначе бы я на Корине женился, а, а не на тебе. Оль, воздух. Джон, думаем, прежде чем говорить. Видишь, явных причин для ревности нет. Ты ревнуешь к некой информации про прошлое. И тут у меня такой вопрос. Ты ревнуешь Джона к Дошираку? К лапше быстрого приготовления. Чего? Ну, нет, конечно. Джон, а ты любил поесть Доширак в юности? Конечно. С мазиком. Вот, видите? А сейчас Джон любит твой борщ с чесноком и черным хлебом. И со сметанкой, чтобы прям вот на лицо. после смысле, этот, на усах осталось. Джон, это weird. Это ужасная какая-то подробность, конечно. Но... Все бы ничего. Но меня вот один факт напрягает. Это... Когда на рыбалку едет с друзьями, обязательно доширак там жрет. Ну это же на рыбалке, так сказать, на всякий случай, если рыбу не поймаем. Оль, ну ты тоже, невозможно же один борщ жрать постоянно. Не хочешь, чтобы он ел лапшу на стороне? Завари ему сюрпризом дома. заваривал? Он ведь усы свои ворот. Ну, ну дома ты другое. Дома какой-то вкусный тот, а вот в командировочке там да, в поезде. Да. Джон. Думаем, прежде чем говорить. Не подливаем масло в огонь, там немножечко изменяем, хорошо? Не изменяем, в смысле изменяем, а изменяем информацию. Так, я понял. Один из вас любит постоянное меню, другой тяготит кулинарным экспериментом. Давайте посмотрим вашу совместимость по астрологии. Сейчас будем составлять натальную карту. Мне нужны ваши даты рождения, место, вес, рост и, и длину пуповины, чтобы поточнее. Вот. Видите? Вот это Оля, а вот это вот Джон. Оля, тут такой этот красивый параллелепипед. не очень нравится. А это ты, честно, сам нарисовал? Или в программе такой... Это, ну, конечно, сам. Никакая программа тебе это не нарисует, Джон. Вот все, что в программах, приложениях, книжки, все здесь. Оль, смотри, у тебя Сатурн в третьем доме. И Венера в инциденте к Марсу. И очень много земли во всех домах. Просто. А че, че, че? Какие-то дома есть. В смысле, ипотека какая-то в стороне, там, хахали. Или там что-то земли много. Прям дом и земля этот. Э, Попрогнил. Э, я... Что-то вообще, просто не понимаю. Жень, замолчи. Дэймон, да, да, я прям чувствую асцендент. Вот что не ретроградный Меркурий, так мне вот обязательно хочется к земле припасть. Так, ну смотрите, по совместимости. Ну у вас полная совместимость, у вас гармония, ну и несовпадение, конечно, идеальное несовпадение. Но там, где вы не совпадаете, вы можете дополнять друг друга, да? Оль, понимаешь меня, да? Где-то там Сатурн подставили под Марс, чувствуем Венеру, немножко Луной обратились. Вот. Для того, чтобы вам понимать друг друга больше, да, вам нужно составить личный гороскоп на год, месяц и ближайшую неделю. Вы прочитаете друг про друга, сможете договориться. Как говорил небезызвестный Павел Глоба, звезды подскажут. Только почему-то это, Павлу Глобе не подсказали звезды, что деньги там нужно в биткоин вложить. Сейчас бы вложил бы, сидел бы, в ус не дул. Хотя, может, сейчас где-то в усы дует, а может, просто дует. Кто его знает, аж Павел Глоба. Дэйман, продолжайте, пожалуйста. Да, так, ну смотрите, как оплатите натальные карты и прогноз, я вам в подарок составлю диету по лунному календарю. Когда дни голодания, когда на водичке. А, Дэймон, можно мне вот эту, вот эту контурную карту, чтобы там со швычками, чтобы плов обводить, бигмак иногда. А, вот, Дэймон, у меня вопрос такой, а можешь ли ты человечка там найти? Человечка? Человечка, да. Вам? Нет, не нам. Но есть сайты, есть сайты такие, там можно приглашать молодых парней, симпатичных. Нет, нет, нет, нет. Я продавничка тоже у меня, знаешь, занял стажерские годы и пропал. Вот, а ты я смотрю, как бы людей можно ходить, можешь и судьбу предсказывать, может быть что с ним случилось? Я могу так предсказать, чтобы с ним что-то случилось. Не, не, не, ладно. так же как косарек был, косарек а вы можете по соннику проконсультировать? Ну, мне просто постоянно снится, что я еду на роликах и падаю. Ну, не на асфальт, а в такую вату сладкую. А ни в каком соннике не могу толкования найти. Во-во-во! Мне вот снится э, каждую ночь вот волосатый лещ. Большой такой волосатый лещ. Вот, вот такой вот. Если на безмен, на безмен полежать 800 грамм. И через чешую волосы пробиваются. И вот лоснятся. Погладить даже можно. Не сварить же его. Как есть-то. Или его и варить. Ну, ребят, сны это общение с подсознанием, да. У нас есть сознание и подсознание. Надсознание нет. Я в сонники не верю. Кто их составляет, с подсознанием лучше общаться через учителя, через гуру, ну, проводника. Я вот могу быть проводником вашим, прийти к осознанному сну, можем вместе. Для этого нам придется, ну, поспать, скорее всего, втроем. Может быть, по зум, может быть, как-то по-другому. И вот в этом осознанном сне приходят ответы на все вопросы в твоем сне. Нащупал вашу точку соприкосновения это сны. А сны это наши воспоминания. Расскажите мне, пожалуйста, как вы познакомились. Короче, я весельчак и тем более с усами меня взяли, ребята, типа, ну как перспективного. КВН! Комеди -вен, по вашему, комеди -вен. вен. это в смысле, мини вен. Филитоны, ну, выступали на сцене. Сценки, сценки показывали смешные. КХТ, э, смех, вот. Смайл у children, у women. Вы меня пригласили поучаствовать в конкурсе. Приз прикольный был. Там вот коктейль. Поучаствовали в на самый лучший оргазм. А Оля участвовала в этом э, конкурсе? Ну, я Женю на сцене увидела, он в конкурсе участвовал. То есть не с тобой был конкурс? Ну, нет, имитиру... нет, я в зале смотрела, а он с девочкой на сцене был. Женя, Ой. кстати, проиграл этот конкурс. Он слишком Оля. тихий был, оргазм у нас. Счастье любит тишину вообще не должно быть никаких проблем с ревностью. Типа тебе наоборот должно это нравиться, когда ты смотришь, когда твой муж... Ну вот этой загадкой вот и зацепил, вот непонятно, хороший актер или не актер хороший. Вот он, ваша, ваша встреча, она была неминуема, вот здесь вот. Все. Прости меня. ребят